норт выращивает футбольные таланты. Лера Фер, Люк Кастаньонс, Джиржини Вейнл. Казалось, что Гранды всю талантливую молодежь искупили, а норт опять останется с носом. Как же так? Да, дела у клуба из Роттердама идут не очень. 16-кратный чемпион страны очень много пережил. Последние места по ходу сезона – Унизительное поражение от БСВ 10:0, надежды уже не было на светлое будущее. Когда как любой талантливый футболист старался побыстрее убежать из родного клуба. В таких ситуациях надежды уже не остается. Есть надежда только на веру, веру в клуб, веру в светлое будущее. Вот именно Йорди Класси стал маленьким лучиком надежды для светлого будущего фейнорта. Йорди родился и вырос в Харлеме, и всю игровую карьеру начал именно в родном городе, местной аматорской команде ЭТО. В возрасте 9 лет присоединился к системе фейнорта, себя которого и защищает до сих пор. При этом путь классе сквозь различные возрастные группы роттердамцев был достаточно тернистым. Йорги в каждой команде был самым низким игроком, из-за чего тренеры сомневались в его физической готовности сражаться на поле с куда более мощными оппонентами. Однако сам классе останавливаться намерен не был, а продолжал тяжело трудиться. Перед стартом сезона 10-11 годов Йорги принял предложение от Эксельсиона и перебрался в стан красно черных на правах годичной аренды. Там, в отличие от Фейнорда, ему было обещано игровое время, а в его возрасте отказываться от таких предложений было бы неправильно. На Вуденштайне Георги быстро освоился и добился места в стартовом составе, а вскоре и вовсе выбился в одного из лидеров команды. Поэтому и неудивительно, что уже в следующем сезоне он был замечен тренерским штабом родного города и в итоге выбился на первой роли Фейнор. В классе стал одним из творцов успеха клуба из Роттердама, который для многих стал открытием прошлого сезона. Выступление Йорди не осталось незамеченным, и станет национальной сборной. Ван Марвей рассматривал его кандидатуру перед оглашением заявки на Евро 2012 года. Классик классический центральный полузащитник, ориентированный в большей мере на атаку. Ферен Норди преимущественно действовал в связке с Каримом Эль Ахмани, уже от бывшего в Астанбику. при этом марокканец в большей степени занимался разрушением, шел встречать атакующих соперников, тогда как Йорди в большинстве случаев перекрывал зоны, оборонялся за счет грамотного движения и перекрытия зон, откуда могла бы возникнуть опасность удара поворотов. воротам. игрок в опорной зоне не новшество, однако все же редкость. В классе по ходу развития карьеры сталкивался с проблемой, связанными с его физической готовностью, из-за чего работал с удвоенной энергией. Сейчас плоды его работы заметны невооруженным глазом. Иначе он бы не стал одним из любимчиков Роттердамской публики и кандидатом в ряды национальной сборной. Одно из главных достоинств Йорди – грамотное движение по ходу всего матча, как с мячом, так и без него. Его нельзя отнести к футболистам, которые постоянно попадают в крупные планы операторов. Однако общий объем выполненной работы он выдает сумасшедшим. Фамилия Хави. В классе было упомнено, что непросто. Именно испанец является одним из кумиров молодого футболиста. А в различных СМИ Йорди называют голландским Харри. Безусловно, пока еще рано говорить, что он сможет приблизиться к вершинам капитана Барселоны. Однако он определенно идет по правильному пути. Фейнорд играет другой футбол. Главная ставка делается не на держании мяча, а на быстрый переход из линии обороны в атаку. И в этом одним из ключевых футболистов является как раз класси. Именно он чаще опускается ближе к своим защитникам для отыгрыша и выполнения первых передач. При этом он играет предельно аккуратно и сконцентрированно. Как и Хави практически не идет в обыгрыш, однако старается с максимальной частотой отдавать вертикальные передачи, искать предложения между линиями соперничающих команд. Что бросило в глаза? Он почти не прибегает к длинным передачам и диагонали, хотя на флангах и располагаются быстроногие футболисты. Класси правша, к тому же является одним из штатных исполнителей стандартных положений, что также говорит о высоком уровне технического мастерства. С мячом обращается аккуратно и бережно, при ведении ошибок практически не допускает. В обыгрыш идет только за счет резкого рывка или ускорения, когда видит, что может проскочить мимо встречающего соперника и выбраться на оперативное пространство. Йорди Класси уже обратил на себя внимание европейских скаутов, но он не хочет спешить. Хочет побольше остаться в Лейнорде и не совершить ошибок, к примеру, джеффри Брума, Нейтана Ака, которые переходили в Челси. Клая Эбилисио Арсенал и Карима Рикика из Сити. Я знаю, что мне еще предстоит многому научиться, поэтому сейчас о переезде в другую страну я не задумываюсь. Недавно признался сам Класси. Для дальнейшего роста потребуется трансфер. Скорее всего, следующим летом его стоит ждать где-нибудь в Испании или Германии этим странам он сам отдает предпочтение но ну а нам остается лишь следить за его игрой и пожелать удачи молодому голландскому хави надеемся все у него получится до встречи